Слава нашему Господу! Прейзгад! Знаете, подходят праздники, подходят время, которое мы будем праздновать Рождество нашего Иисуса Христа. Разные идут толки, но раздают, я всегда говорю, раздают нам время праздновать, мы будем праздновать. Потому что мы не будем идти, потому что это... Поклон веков, она праздновалась, и а мы будем это все праздновать в следующую субботу, будут праздники, мы будем это все совершать, служение наше пред Богом. Я так сидел, я целую неделю рассуждал, как я начал говорить о покое Божьем, и я ехал, рассуждал, говорю, господи, это не конец, то, что я говорил, Помоги, Господь, дай мне рассудить дальше о чем. И Господь мне положил на, чер... на сердце начать с этого псалма, который многие знают на Иисус. Псалом 90, в английском 91. И мы прочитаем этот псалом, и мы будем потом каждый еще рассуждать. И так Господь дал, и я буду читать Псалом 90, английский 91, 91.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 Избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Возовет ко мне и услышу его, и с ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и, избав... и явлю ему спасение мое. Дорогие друзья, оно все пишется, пишется о том, что живущий под кровом, Всевышнего опасения Всевышнего покоится. Дорогие друзья, когда мы под Божьим благодати, когда мы под, под покровом Божьим, Бог нас охраняет. Но я прочитаю другой перевод. Он говорит очень интересные, такие ясные слова. Если это я сейчас вот я прочитаю, говорю так. «Идущие к Всевышнему, идут к Всевышнему все... «Те, кто у Всевышнего защиты ищет, и я Господу скажу, Боже, Ты мое спасение». Оно немножко как-то яснее нам объясняет. Как-то вроде понятнее говорит об этом. Вот видите, «Идущему к Всевышнему, иду к Всевышнему, все те, кто у Всевышнего защиты ищут, я Господу скажу, Боже, Ты мое спасение и крепость». Мое спасение и крепость в Него я верю, душою. От смертельных болезней и ловушек врагов Он спасет меня, своими крыльями Он защитит меня и укроет меня подобно птице, оберегающий своих птенцов. Не сомневайся, что Господь словно щитом от бед оградит тебя. Не устрашаться ночью ужасы тебя. Не убоишься днем стрелы летящий, Не устрашать тебя болезни, приходящие в ночь или в полдня. Страдания поляжет тысячи вокруг тебя. Или десятки тысяч погибнет справа. К тебе же смерть не может поступить. Дорогие друзья, оно как ясно вроде время глаза открывает о том, что наша надежда – Господь. И когда мы ставим эту надежду на Господа, тогда Бог нас защищает, друзья. Самое главное – иметь это упование на Бога. Я когда съехал, рассуждал об этом, у меня пришло много на память, когда Господь защищал меня, когда Бог защищал нашу семью, где я рос. Дорогие друзья, самое главное быть в, в определении Божьем. Самое главное быть, быть, находиться под покровом Божьим благодати. Я вспоминаю один момент такой, я уже как-то говорил, когда я был в армии, и меня сильно, на, они они как, они всех верующих издевались, заставляли поступать комсомол, тогда еще в то время, и... Если ты не комсомолец, они тебе издевались. Если ты верующий веришь в Богу, тебе они начинают издеваться и тебе не дают покоя. Это мы пережили. Я всегда говорю, то, что пережил, я пережил для, для себя, для своего спасения. Друзья, но я хочу один такой момент сказать, что я уповал на Бога. Когда мы выехали, в нашу часть выехала на полигон. Я это забыть не могу. И... Там мы были на полигоне, там стрельбы были, а я находился в кухне, как там подсобником. Мне сказали, вот, вот там поле, через поле перебегишь, и там огород, части. Поедь, побеги туда, чего вот так напрямую, говорит, и там возьми огурцы, там что нужно. Вот я взял мешок и побежал. Я перелез через забор и побежал дальше. И через эти заборы перепрыгивал, и, и так и бежал напрямую, чтобы быстрее было. Когда я это все набрал, но я когда бежал, я молился на языках. Я исполнился Духом Святым. Я знал, что Божья охрана надо мною. И я туда бежал, и обратно, и Господь просто защитил. Когда я вернулся обратно с этими мешками, стоял возле этого забора, стоял командир части, замполит стоял, и это, прапорщик... А прапорщик только за голову взялся и говорит, и зампадит говорит, Бог есть, Бог живой. Я ничего не понял, ничего. Я оставил все, мне прапорщик отозвал в сторону, говорит, сынок, кто тебе послал? Я говорю, «За меня, ну, это зампадит сказал, вот иди по прямой побеги. Говорит, ты знаешь, что здесь стоят лазерные автоматы. Если попадает зверь, зверь туда, они уби сразу убивают. Потому что ты бежал по шахте, где стоит ракеты земля-космос, которые вот это открываются шахты. Ты судой, судой, никто не может пройти. Ты пробежал эту территорию. В этот момент звонят там, который сидел за пультом и говорит, я не знаю, что произошло, Он говорит, у меня сейчас сближение, Он говорит, я не могу понять, что-то автоматы не срабатывают, что-то там происходит. В этот момент я бежал. Друзья, это защита Божья. В этот момент отец дома молился. Бог открывал отцу молись. И отец молился дома за меня, потому что знал, что что-то может произойти. Это мы под кровом Божьим, друзья. Это когда мы отдаемся полностью Богу. И Господь нас охраняет. Если взять еще один такой момент, когда мой меньший брат служил, он служил вроде в Старойбате, связистом, он копал траншеи, он жил, служил в Узбекистане, и Самарканде, и, и там он говорит, мы копали, но до этого Бог тоже отцу открыл. Назначай после и молитву, ибо отциткивает гроб, придет домой. Когда отец спастился, молился, и прошло время, отец пишет брату, ну, сыну своему, говорит, что случилось, как там? И он потом уже, говорит, я не могу писать, я приеду, рассказываю. он приехал, рассказывал. В тот день, там надо было копать, и он осталось два раза лом такой железный и ударить. И говорит, и в этот момент, говорит, я просто устал, и говорю, не могу этот камень сбить. Поднялся наверх. И подходит командир и говорит, что такое не копаешь? А он говорит, да вот, вот этот, тот камень большой не могу вот это разбить. И говорит, взял маленький камушек и кинул на то место, где надо разбить. Там произошел взрыв. Там внизу оказалось высоковольтный кабель большой. Если бы он один раз ударил, все, от него бы ничего не осталось. Он под защитой Божьей был. Господь ограждает нас. Друзья, самое главное, чтобы в нашей жизни не было, оставаться с Богом наедине. Господи, что бы ни случилось в нашей жизни, мы должны говорить, Господь, ты видишь, мне тяжело, но я знаю, ты надо мною, я знаю, что ты со мною. Понимаете, когда мы начинаем двигаться дальше, если взять, прочитать Слово Господне, говорит, я вам прочитаю Псалом, 14. Он очень короткий. Я прочитаю, говорю, такие слова. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Вопрос стоит. И тут дальше ответ идет. Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Опять вопрос стоит. И дальше второй стих говорит. Тот, кто ходит непорочно, «Делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искренне своему зла и не принимает поношение на ближнего своего. Тот в глазах, который при отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, тот серебра своего не отдает урост». И не принимай даров против невинного. Поступающий так не поколебнится вовек. Аллилуйя! Друзья дорогие, самое главное в нашей жизни, понимая ходить пред Богом. И тут видите, кто перец, Давид, Он задает, кто может пробивать? Господи, кто может быть под Твоим подкрытием? И тут идет второй ответ. Тот, кто ходит непорочно. Кто говорит истину? Кто делает правду? Друзья, это самое главное в нашей жизни. Когда мы делаем эту правду, когда мы говорим истину, когда мы говорим... Вот что-то бывает, вот, знаете, часто у детей такое бывает, даже у взрослых. Ты это сделал? Нет, я не сделал. И хочет скрыть свою вину. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Друзья, это самое главное. Обман это большой грех, это большой грех, и Богу это не нравится. Тогда мы можем, если мы начинаем обманывать один за разом, то поймите, это самое мы мы отходим от, от, от Божьего присутствия, и мы не можем. И если что-то случается, у нас потом придет беды, и мы потом стоим и думаем, Господи, почему нас постигла? а Господь хочет тебя привлечь обратно. Друзья, Бог хочет быть... Ты пошел, иди. Это, Знаете, вот как вот ребенок вырвался, упал в грязь, потому что не послушал нас. И он упал, запачкался, да опять. Ну, и Христос, если ты отошел, споткнулся, Он тебе поднял. Он поднял тебя, Он тебя омыл, Он тебя очистил. И говорит, будь под моим покровом, не уходи в сторону. Не уходи, потому что ты уйдешь, забудешься. Возле нас ходит дьявол, он ходит, как лев. Друзья, самое главное, не допустить обиду, не допустить зло в сердце. Потому что, когда мы начинаем уходить от подкрова Божьего, нас постигает это зло, нас постигает ненависть. Мы начинаем, что-то что происходит в нашей жизни, но Богу это не угодно. И Бог хочет, чтобы мы оставались под его покровом. И я еще один псалом прочитаю, здесь говорит, 23. -й. Я прочитаю 3 и 4 -й стих, только два стиха. То же самое, кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? И четвертый стих, тот, -то, у которого руки не повины, и сердце чисто кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Мы часто бываем говорим, о, Бог свидетель. Но, друзья, Господь хочет, чтобы мы не произносили имя Божье напрасно. И видите, написано, тот, у кого руки не повинны и сердце чистое, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно. Самое главное в нашей жизни – бодрствовать. Как я говорил, припаяшу чресла ума нашего бодрствия, уповая на подаванную нам благодать Божью. Когда мы наш разум припоясан, когда мы бодрствуем нашими мыслями, нашими устами, нашими делами, тогда мы находимся под покровом Божьим. Друзья, самое главное в нашей жизни – это Господь хочет от нас. Господь хочет, чтобы мы полностью двигались. За это мы должны знать, как вести себя, друзья, чтобы быть на вершине горы, чтобы быть ну, под покровом Божьим. И видите, Бог это требует. Священное Писание, оно направляет к тому, чтобы нам правильно идти. Господь нас направляет к тому, чтобы нам правильно двигаться, друзья. Вот это наша жизнь такая. Да, атаки дьявольские бывают. Но мы должны атаковать их. Мы знаем, мы знаем, кому мы служим. Мы знаем, на кого нам мы уповаем, друзья. Мы знаем, но мы должны полностью двигаться. И когда мы остаемся в покое Господнем, и когда Господь нам помогает двигаться, тогда нам легко. Мы знаем, что мы под покровом брожем. Мы в покое Господнем. И Господь нас благословляет. Друзья, многие считают благословение Господня. Я имею все. Благословение Господня не зависит от изобилия твоего имения. Слово Божье нас так говорит. Благословение Господня зависит от того, как я имею отношения с Богом, как я имею отношение с другом своим, как я имею отношения друг с другом, дети с родителями. Вот это самое главное сейчас в нашей жизни. Дорогие друзья, сейчас происходит <как> духовный мир, он открытый. Духовный мир, он полностью открытый, который... <как> И мы даже не замечаем, что мы даже, бывает, говорим. Мы, бывает, можем сказать что-то на своих детей, но не твоя, выходя самому из-под покрова Божьего. Мы можем даже не сказать, а помыслить нехорошее за детей. И это работает со временем. Друзья, самое главное – благословлять. Хоть мыслями, хоть устанавливать. Благословлять детей. Нашкодничал – благослови его. И ты увидишь, ты будешь иметь успех. Друзья, это самое главное в нашей жизни. И если прочитаем мы, тут говорят, десятый стих, такие слова – не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Друзья, самое главное, смотрите, И говорит дальше, ибо ангелом своим заповедует о Тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Когда мы относимся, когда мы идем мы в отношении с Господом, и Господь нас благословляет. Я прочитаю исход. Это очень самое интересное место, где исход 11 глава. И тут это 7 стих. Мы знаем, когда Господь выводил израильский народ. И я не буду эту главу читать, я не, чтобы, а, чтобы времени занимать. И 7 стих говорит так. У всех же сынов израилевых, ни на человеке, ни на скоте. Не пошевелить петель языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и израильтянами. Друзья, самое главное, Бог говорил о чем? Когда Он выводил израильский нос из Египта, мы помним то место, там, где жил Израиль, ничего не было. А у египтян то то жабы, то смерть, то то. Но когда ангел губитель прошел по стану, и у кого не было крови на косяках дома, там было поражение. У кого не было этого, там были плачи в домах. Мы эту историю знаем хорошо. Это, это, это вообще другая тема. Тоже, как там я, это мы будем рассуждать. Косяки, помажь косяки дома твоего. Это самая это интересная тема, она тоже обширная тема, Помазать косяки дома твоего. Друзья, это самое главное. И вот видите, я, я вот сидел, рассуждал, я читал много этих историй за помазание косяком дверей. И многие говорят, что косяки дверей мазали внутри. Многие говорят, историки, что это мазали внутри. Почему? Ангел видим, Он из Египтии. Если египтяне увидели, что снаружи, они бы тоже могли повторить. А это внутри помазано. И я вот сижу, и это очень, бывает некоторые спорные вопросы, но я никогда не люблю доказывать. А я скажу так. Когда в нас внутри живет Иисус Христос, и мы помазаны внутри кровью Иисуса, то вот этот ангел-губитель будет ходить по, по дому, по городам. Он тебя не коснется, потому что ты помазан твои косяки дома. Друзья, самое главное в нашей жизни, чтобы мы правильно это понимали. И я прочитаю еще притча, 12 глава. Тут идет... И 21 стих говорит, что интересный такой, притча, 12, 12 глава, 21 стих. Не приключится праведнику никакого зла. Нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзят пред Господом устал живые, а говорящие истину благогодны ему. Самое главное интересно, что в притчах оно говорит и нам подкрепляет. Чего я говорю, когда мы правильно пред нашим Господом. И говорит, не проключиться праведнику никакого зла. Мы, когда правильно пред Богом ходим, мы для этого мира становимся как праведники. И не смотрят и говорит, вы не такие, как мы. И говорит, дальше, нечестивые же будут, преисполнить зол. Они будут, как это так? Знаете, я вам скажу, очень интересно, живя, когда мы там жили, очень много было поношений на верующих. Но верующие люди, они знали, что они стоят под покровом Божьим. Да, у верующих много рождалось детей, и по 10, и по 12. Смеялись, вы нищету рождаете, будете, вот это, они будут она они будут нищевать. Это говорили. Но прошло время, которые это говорили, они сами нищевали, и их дети стали бомжами. Как Бог сделал различию, когда то время было в Египте, различие между израильским народом и сделал между египтянами, и это Бог делал. Это мы свидетели. Друзья, самое главное в нашей жизни оставаться, и если 2 стих говорит так, мерзость пред Господом устал живые, а говорящий истину благоугодны Ему. Мы должны понимать, мы должны говорить истину нашу всегда. Мы должны говорить правду всегда. Когда мы будем говорить правду, и тогда будет Господь благословлять нас. Тогда Господь будет нам устраять все. Друзья, самое главное в нашей жизни. И я прочитаю э, дальше, говорит, такие слова э, Матфея. Четвертая глава. Если вы помните, когда мы читали 90-й псалом, и тут 11 стих говорит так, и ангелы... Ибо ангелам своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, своих. Друзья, это самое главное. Но если нам взять Матфея, 4 глава, мы эту, мы эту, наверное, главу знаем, кто читает Слово Божие, то искушение Иисуса. Когда Иисус принял водное крещение, и Он тогда был взял, введен был дьяволом. Куда? Он для искушения для испытаний, для проверки. Но Иисус знал, что отвечать. И если мы прочитаем 6, 4 глава, 6 стих, говорит так, и говорит Ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано...» Видите, дьявол говорит, он знает что. И говорит, ибо написано. «Ангел на заповедает о тебе...» и на руках понесут тебя, да не протнешься, о камень ногою твоею. Друзья, сделал ему уж э, шутки плохие. Он знает Библию. Я вам скажу одну такую вещь, когда помню то время, когда были гонения на христиан, кегебисты, они изучали Библию на Иисусе. Верующие не так знали Слово Божие, как они. Они знали, где запятая. Они, они, их заставляли. Они учились на это. Они знали. И они цитировали, цитировали, цитировали. За это Христос говорил, когда вызовут вас, не думайте, о чем говорить. и Ибо Дух Святой будет говорить вместо вас. Хотя они знали полностью Библию, но они не жили. Они не стали верующими. Да, сейчас в это время они, может, кто из того стал верующим. Но я вам скажу, главное, что братьев, которые судили в тюрьмах, когда вызывали моего отца, когда вызывали меня вызывали, то я вам скажу, сам Господь говорил. Сам Бог говорил. Знаете, очень такой интересный момент, я скажу, когда папу моего вызвали. И там сидели много, хотели, но папа был болел мой. И, и сказали, э, там хотел председатель совета, хотел выставиться. И говорит, смотри, говорит, даже фамилию поменял. Как стал богомольный и стал фамилию поменял, потому что фамилия богослову. А отец стал, ну что ему ответить? Говорит, ну конечно, ты же мне помогал, я без тебя не сделаю. Он хотел... Выставить, что-то посмеяться. А отец ему так ответил, и ничего не вышло. Это самое главное в нашей жизни. Знать, когда что ответить. Когда меня вызывали, я просто молчал. А их, их, они выходили из себя. Я просто молчал. Бог сказал, молчи, я молчал. И все. И они ничего не могли добиться. Начнешь говорить, это пойдет. А Господь знает, кому что говорить. И мы должны правильно понимать, друзья, потому что, когда ты под покровом Всевышнего, тогда Господь тебя ограждает. Не бойся. Не бойся, которые восстающие против тебя. Будут против тебя восставать много, но ты знай, что ты Божий человек. Если нам... Меня сейчас такая пришла, сейчас что напомнить в Священном Писании, когда Сидрах, Месах и Авдинага. Если мы помним... Когда их взяли, когда их в плен, этих юношей взяли и сказали, сделали большого истукана. И сказали, кто не поклонится печь. И что они сделали? Они поклонились. Эти юноши, написано юноши, я думаю, им было, наверное, по 17 лет. Я думаю, я не знаю. История еще. Но я вам скажу, и когда истукан затрубили они не поклонились. И они что сказали? Знай, царь, истукану твоему мы поклоняться не будем. Друзья, все главное в наше время. Сейчас мы часто бываем, поклоняемся. Мы часто и поклоняемся ему, этим истуканам. И мы стоим и думаем, ну, это вроде бы нормально. Нет. Если Слово Божье нас ведет тому, то мы должны правильно подходить к этому. Потому что я под, под, под кровом Божьим. Эти юноши, они знали, что они под покровом Божьим. Они уповали на Бога. И что сделали их? Им завязали руки-ноги и и кинули в печь. Как они печь какая была? В семь раз сильнее ее раскалили. И когда кидали их в печь, огонь вышел, попалил тех, которые кидали. Царь встает и говорит, «Не, не троих мы кинули, я вижу четвертого подобие Сына Божьего». Не бойся, душа, что с тобой происходит в жизни. Не падай духом. У нас есть Бог, который совершает. Не бойся, что творится вокруг тебя. Сделай упование на Боге. Этот Бог, этот Иисус Христос, который был там, в печи. Он был там. И говорит, выйдите из Седрах месах, они вышли из печи. На них даже запаха не было. Попробуйте, испалите костер, и у вас запах будет, вы будете вонять. Нельзя зайти. На них запаха не было. Друзья, это Бог делает. Потому что наше упование в Христос. Наше упование в Христос. Да, бывают моменты такие, ну все, знай, что Бог никогда не опаздывает. Бог никогда не опаздывает, Он приходит вовремя. Нам иногда кажется, все, Господи, Ты, наверное, опоздал. Нет, Бог делает момент. Бог делает такие моменты, которые ты должен двигаться. Друзья, самое главное в нашей жизни. И видите, когда Христос принял воды крещения, Он тоже был искушаем. Как я это напоминал раньше, что был искушаем во всем, кроме греха. И он имел это все, он знает, почему мы имеем сейчас этого ходатая, который сам был искушен и может искушаемым помочь. Это наша жизнь, которая ведет, и мы должны уповать на нашего Господа. И я прочитаю дальше, говорит, такое слово Господня. это тот же самый 90-й Псалом, и я прочитаю с 12 стиха и ниже. На руках понесут тебя, да не проснешься о каменогоге твоей, на аспида и Василийске наступишь, попирать будешь льва и дракона на то, что он... за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». Возовет ко мне, и услышу Его. И с Ним я в скорби, избавлю Его, и прославлю Его. Долготую дней, насыщу Его, и явлю Ему спасение мое. Какие обещания Бог дает для тех, кто остается верным Ему? Это Бог дает те обещания, на которые мы должны уповать. И если мы прочитаем притчи 3 глава, я возьму 23 стих. Это тоже обещание Бог дает в притчи так, Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. И 24, -й. когда ляжешь спать, не будешь бояться. Когда уснешь, сон твой будет приятен. Как чудесно, когда мы в руке Божьей, когда мы под покровом Божьим. Не бойся! Многие боятся засыпать. Многие боятся спать. Я боюсь. А вдруг что, друзья? Это самое главное – быть в покое Господнем. Бог хочет, чтобы мы полностью доверялись Ему. Когда мы доверяемся нашему Господу, тогда Господь совершает работу. Когда мы говорим, Господи, Ты мое прибежище, Ты моя скала, я укроюсь там, в скале, друзья, я укроюсь в скале, и тогда Господь будет защищать тебя. И Исаия говорит такие слова, 43 глава, второй стих.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 они не потопят тебя. Пойдешь не через огонь, не обожешься, и пламя не опалит тебя. И дальше третий говорит, «Ибо я Господь, Бог твой, Святый Израиль, Спаситель твой, и выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию Фиопию и Савею за тебя. Так как ты, дорог в очах моих, драгоценен, и я возлюбил тебя, то...» отдам других людей за Тебя и народы за душу Твою. Не бойся, ибо я с Тобою». Друзья дорогие, какие славные слова! Это обещание Божье. Я часто говорю, читайте эти обещания Божьи. Читайте, они вдохновляют тебя на то, чтобы оставаться верным Господу. Друзья, бывает уныние, да, оно в жизни всякое бывает. Но мы должны знать, что Господь, ибо я твой святый Израиль, Бог святой, и Он ждет от нас, чтобы мы полностью отдались. Начните славить Бога. Я когда с женой вчера беседовал, я говорю, знаешь что, Бог хочет, чтобы мы славили Его. Как что бы ни случилось, благодари Господа. Слава Богу, увидишь победу Божью. Благодарит Господь, я благодарю тебя, что ты меня провел и таким путем. Но я, Господи, с тобой я останусь верным. Самое главное в нашей жизни, друзья, самое главное, чтобы Господь вел своей рукою. И когда Господь ведет, вот тогда Бог сам управляет нами. Видите, я вам прочитаю, еще на месте есть Иова, пятая глава. И 17 стих говорит так. Блажен человек, тот, которого вразумляет Бог. И Иова пишет интересное слово. Блажен человек, которого вразумляет Бог. Благословен человек тот, который вразумляет Бог. И потому наказание вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам же обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Как интересно, да? И Иов впишет интереснее место. Благословен человек, который уразумляет Бог. И потому наказание Сидержителя не отвергай. А для чего Бог бывает наказывает? А знаете, я скажу почему? Бывают испытания для чего? Для нашей проверки. Если взять историю Иова, мы все знаем. Когда пришли Сыны Божии, пришел Сына, говорит, откуда ты пришел? Я обошел весь мир. А что ты видел? О, я все видел. А не видел ли ты моего раба Иова? Ха, конечно, видел. Ты его оградил. Ты ему все дал. Дай мне его в руки, посмотри, как он будет славить тебя. Бери. Только душу сохрани. Душу не трожь, я тебе не разрешаю. И говорит, хорошо, он в твоей руке. Но и в этом остался верен Богу. Я помню момент с моим братом. Я просто говорю эти вещи, потому что это не где-то. И он рассказал, когда он был живой еще. Он говорит, я сидел в собрании, и я видел видение, Иисус пришел, и он так смотрел на народ. Говорит, а я встал, говорю, Иисус, ты пришел за мной. После того он начал болеть. Я, а я ему ну, цитирую Иова. Говорит, брат мой, ты меня цитируешь. А мне пришел Иисус и сказал, отдал меня, чтобы проверить, как я стал. ему верно послужил или неправильно. Он, не -то, то что я хвалю, потому что его нема, он у Господа. Недавно ушел. Но я скажу одно, что он был жил по Библии. Он старался служить Богу правильно. Это с детства, да, я может был шальной то-то-то-то, но он с детства был с Богом. С детства он был, он полностью, он даже ему было 17 лет или 18, он получил водное крещение. Я уже после армии получил. Он все старался, он читал Библию на коленях всегда. И Бог ему давал откровение. И вот этот момент такой, Бог отдает настязание, И он мне говорит, ну, я согласился, говорит, но я не знал, что я войду в этот огонь печь. И он прошел. Он остался. Друзья, самое главное оставаться. Mm -hmm. Мы, да, под покровом Божьим оставаться. Что бы у нас не случалось, мы должны остаться под покровом Божьим. Что бы у нас не было, да, Иногда мы думаем, о, с человеком случается, Бог отошел. Нет, Бог он под покровом Божьим, он радуется. И я скажу даже, когда на похороны его многие свидетели говорят, мы хотели прийти его поддержать, но, говорит, мы, мы уходили оттуда, он нас поддерживал. Он нас ободрял, что мы, говорит, уходили, хотели сидеть и сидеть с ним. Это, это, это сами служители говорили той церкви. Друзья, это самое главное. Не, не сдаваться. Не допускать ропота. Не роптать. Не роптать на Бога. Не роптать на судьбу. Самое главное – благодарить. Самое главное – благодарить. Когда мы благодарим Бога за все, Бог помогает нам. Бог совершает. Как и Йо говорит. Он делает раны, он их и перевязывает. Он делает, он их и лечит, эти раны. Друзья, это Бог делает. Когда человек делает раны, он никогда не перевяжет. Он тебе так оставит. А Бог, он перевяжет. И он поможет тебе пройти правильно. И еще одно слово э, написано, э, псалтырь Здесь э, 49 Псалом. Тут 14 стих и ниже. Говорит, что, что от нас надо? Принести в жертву Богу хвалуй и воздать Всевышнему обеты свои. Просто мы должны возобновить обеды пред Богом. Господи, я забыл! Я хочу быть с Тобою, быть во мне, быть во, со мной, я с Тобою. Отражайся через меня. И говорит, 14 стих, принеси в жертву Богу хвалы и воздай Всевышнему обеты твои. Вспомни, возобнови эти обеты пред Богом, и Бог он знает, что делать. Я не говорю о а, видите, и 15-й и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня, Аллилуйя. Самое главное в нашей жизни, друзья, быть благодарным, отдать все Богу, и Бог говорит, и я прославлю, и прославишь меня. Вот это самое главное в нашей жизни. И если взять 23 стих, я пропущу. Здесь говорят такие слова, 23 стих. «Кто приносит жертву хвалы, то чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Кто приносит жертву хвалы, то чтит меня, и кто наблюдает за путем соседа, путем своим». Тому явлю я спасение Божие. Когда мы наблюдаем за собой, и тогда Господь ведет рукой своей, друзья, самое главное в нашей жизни отсоваться верным нашему Богу. Господь хочет этого, и тогда мы под покровом. Если мы, что-то случается, я помню, когда началась эта эпидемия, многие начали читать 90-й псалом, многие... даже я читал, я скажу, тоже. И потом заболел. И, но я знал, что я под покровом Божьим. Я знал, что Иисус рядом. Я говорил мыслями, Иисус ты тут, Он говорит, я здесь. Друзья, самое главное оставаться с Богом. И когда проходила у меня дыхание прекращалось, я выходил, я знал, что я куда иду. Друзья, это забыть невозможно. Это забыть невозможно. И я знал, на кого я надеялся. И я знал, кому я верю. И Господь хочет, чтобы мы правильно двигались. И Господь хочет, чтобы мы оставались верными Ему правильно в это последнее время, друзья. Чтобы нас не, это не уходило, в одну сторону мы не уходили. Одержание с узкого пути Господнего. И когда мы будем идти по этому узкому пути за Господом, след за след, тогда мы обретем ту благодать Божью. Надо идти вслед вслед за Богом, не уклоняться, и тогда Божье благословение будет нас сопутствовать. Друзья, самое главное в нашей жизни – оставаться людьми, оставаться христианином. Оставаться, не быть в кавычках христианин, а быть христианином. Чтобы в нашем сердце был мир Божий, в нашем сердце был любовь. Когда Иисус в нас, тогда мы любим всех. Тогда мы любим всех, которые, может, обижали нас. И мы подходим и говорим, «Прости, ты не виновен!» «Попроси прощения!» и Увидишь благословение от Господа. Увидишь благодать Божью. Самое главное, Господь хочет, чтобы, видите, кто приносит в жертву хвалы, и тот чтит меня, а тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю, я спасение Божие. Господь, явит тебе спасение, и Он дает нам спасение даром, друзья, даром Бог дает нам спасение. Мы только должны взять. Но иногда мы это спасение теряем, потом нужно нам. Зарабатывать. Потом нужно куплять это спасение. Чем? Нашим здоровьем, нашей жизнью. Тем, почему, чтобы мы, нам заработать спасение Божье. Друзья, как я часто говорил, я раньше говорил, э, что зубы нам дается даром, Бог дал. Но мы, когда их теряем, надо за них платить. Так и вот спасение. Бог дает даром. Но если мы теряем спасение, мы ничего не неправильно начинаем служить Богу. Бог начинает нас лепить, начинает мять, как тот горшок. Это другая тема о грешнике, как делает Господь. Друзья, и тогда Господь начинает нас делать другого человека, чтобы был благоугодным ему. Да поможет нам Господь оставаться ему верным. Да поможет нам Господь идти за ним, и твердо хранить истину Божью. Пусть Бог благословит вас всех. Аминь.